Привет! Меня зовут Владимир Соловьев. Сегодня у нас сегодня, неделя. У нас сегодня воскресенье. Солнечно, 19 градусов тепла. А тут вовсю идет подготовка к Дню России. Катание было. Поскольку я стал намного чаще снимать, я с этим немного разобрался. Значит, у меня раньше была просто видеокамера. Очень хорошо в поездках. Потому что у видеокамеры отличный аккумулятор. Сейчас я снимаю на фотоаппарат. Фотоаппарат Кенноновский и на нем микрофон. Это самая красивая по картинке конструкция. И звук, и картинка хорошая. Но она весит полтора килограмма, и с ней не погуляешь. А еще, конечно же, надо иметь с собой запас аккумуляторов. И третья у меня есть, я еще снимаю на, на экшн-камеру. Она называется... Неважно, я не помню. Эм, оказывается, непросто это дело снимать. И надо все время постоянно все заряжать. Надо быть наготове. У меня сейчас полный рюкзак аккумулятора. прям сейчас несу. Заряжаю аккумулятор камеры, э, маленькой камеры. У меня еще запасной аккумулятор к фотоаппарату. Очень много возней. Это пока еще не будущее. Пока еще все не мобильное совсем. На фотоаппарате большой объектив, и поэтому есть красивая картинка с глубиной резкости. Даль, близь. Я могу делать вот так. Могу делать вот так. Сейчас крутим, ничего сломалось. Угу. Но этого хватит минут на 40. С фотоаппаратом хорошо. Очень хорошая картинка. Но его не потаскаешь. Реально. Я на вытянутой руке несу штатив. Это очень неудобно. Когда куда-то случайно идешь, фотоаппарат брать не хочется совсем. Я для этого использую экшн-камеру с собой беру, она вмещается в карман. Ну и, конечно же, всегда есть в телефоне камера, которая полная отстой. И звук там не очень. Ищу хорошее решение, чтобы был и объектив хороший, и хороший аккумулятор, но пока такого еще ничего не придумал. Привет. Привет. Привет. Я Я выйдет, да. Ай. Привет. Привет. Привет. Где ты взял такую футболку? Ты мне подарил? А чё она у тебя такая новая? Ты знаешь, я задала а тоже знаешь, что я эту футболку сделал? Давно, да? На лет сколько? Лет 7, наверное? Ну смотри, мы недавно приезжали, я, я не приезжал на футболку под рандами Вот этих рук дело Так и чё, а как? Чё, не носил вообще никогда? Ну, у меня лежала там гамма Оля, дай очки померить Привет, Кейси! Очень много комаров вокруг. Итак, если все готовы начать, я хочу объявить в первую очередь нашего гостя, который проделал дорогу из Москвы. Знаете, это очень далеко. Смотрите. Неужели мы будем молчать? На самом деле я выключу звук, потому что не могу использовать в своем ролике чужую музыку. Все танцы я выложу отдельным роликом. Смотрите, ссылка в описании. Два умных мужика сидят и не могут справиться с Маком. Вот что происходит. Давайте, значит, во-первых, на Маке один гигубайс. Места нет на жестком диске, у нас есть внешний жесткий диск. Вот На вот. жестком диске 600 бегов почти что. Да, там много свободного места. У нас видос с фотоаппарата. И вот я хочу эти объекты импортировать, каким-то образом. Вот, вот, вот давай, выделяй вот это все. Вернись. Выделяй. Покажи а вот эту проблему. Давай-давай, еще раз. Нет, я еще раз покажу, значит. Вот эти вот все ролики. Мы пытаемся... Импортировать вкладывать. кнопка. Нету места. Где, где выбрать, куда импортировать. А, в устройствах, конечно же, фотоаппарата нету. И главное, я, так как я являюсь облавать однако, я почему-то чувствую какую-то вот ответственность. Я не знаю, почему. Вот. У Мака, у Apple 600 миллиардов долларов. Рыночная капитализация. Остаться на улице здесь. Нет, я думаю, поесть Решили задачу. Надо было всего лишь вытащить карточку из фотоаппарата и ставить ее в компьютер.